Опа, ты слышишь? А О музы... а, а, а а а музы... а музыка... О чем музыка заиграла-то? Что-то сейчас будет? И с вами был Варерий. Всем кому понравилось? Варерий. Вот. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий и мы продолжаем проходить Barrow Hill. Итак, мы с вами закончили... На том, что побежали за звуком какой-то машины, короче, вдоль, ну, по дороге, по прямой Вот, наткнулись на э, пугало Пугало Так, как отсюда выйти? Вот, пугало, короче э, Здесь у нас есть... Мы можем перелезть, короче, через забор, получается Так, здесь у нас ничего И там, короче, дальше дорога есть Давай пройдем Через забор перелезем Посмотрим, что здесь Здесь, Смотри, мотопедка стоит Мотопедка Может посмотреть на мотопедку Так На мотопедке ни черта Нет Так, окей, давай посмотрим Так, это назад Здесь что? Тоже ничего Немножко пройдем сюда. Теперь можно еще и спереди посмотреть мотопедку. Вот. А, так, не, тоже ни черта нет. Ладно. Хорошо. Там смотри какое-то болото, да? Все что ли здесь больше ничего нет? И зачем мы сюда пришли? Зачем я сюда пришел? Кто-нибудь мне может сказать это? Так, ладно. Допустим. Идем дальше по дороге. Кривые дороги здесь у нас. Да тоже не пройти. Здесь у нас тоже ни черта, одни скалы. Окей. Кривые дороги. И сплошная тьма. Опа! А вот и, походу, и машина, которая. Которая проехала Ну-ка Она впилилась Она впилилась в камень Ладно, допустим Может там кто-то есть Из людей Может кому-то нужна помощь В принципе, как и мне Помощь нужна Так, проход Вот, я говорил, отоворотка налево Ну сейчас мы посмотрим здесь короче, Что с машиной Так, номерной знак 4x68578. Окей. Так, что у нас здесь еще имеется? Так, здесь я смотрел, да, уже все. Окей, давай сюда пройдем. По -по -по -по подальше, подальше КПК, радио Беро Хилл. Настройте приемник на частоту 15.3. Услышите очаровующие звуки. 15.3 это, по-моему, вот это вот радио, которое мы слушали. Куда нам надо позвонить? Ну. Может и не надо, но не зря же говорят там номер телефона. Так, будни Корнула. Раскопки Кургана. Конрад Морс, известный археолог, профессор и член клуба джентльменов, недавно неприятно удивил археологическое сообщество, выбив разрешение раскопки в Бэрро-Хилл. Никогда еще этого исторического памятника не касалась рука человека. Это захоронение не отмечено на картах, никогда не было исследовано, и за многие века никто не тревожил его покой. С Беррохилл связано множество легенд и преданий. Некоторые историки утверждают, что каменный монумент на холме – это памятник корол... древним королям Корнула. Споры вокруг Беррохилла не утихают с 1960 года, когда возле Кургана было решено возвести станцию техобслуживания. Хотя местных жителей избегают заходить на территорию Кургана, она все же стала знаменита после исчезновения группы рабочих. Как несложно догадаться, эта таинственная история послужила рекламой новому заведению. Истории стали частью местного фольклора, а область только выиграла в техническом плане, будучи оборудована антенной сотовой связи, установленной на станции техобслуживания. Однако полиции так и не удалось раскрыть загадку исчезновения рабочих. Вся существующая информация об Эрвей-Хилл была собрана профессором-археологом Амелией Рэмфорд, ныне считав... считающиеся пропавшей без вести. Ее записи и результаты исследования были найдены в ее сумке, лежавшей неподалеку от кургана. Такое исчезновение только добавило популярность этому таинственному месту. Окей. А, те, кто приближается, короче, к этому а, древнему кургану, исчезают, короче, без вести. Понятно. Так, древний камни Брайан Кларк. Кстати, смотри, фотки-то настоящие, да? Кстати, вот, это, вот эти камни, они существуют по-настоящему И как бы, вообще, вот эти вот святилища, которые мы видели, да? Это тоже существует по-настоящему, как бы Кому интересно, можете погуглить, как бы Вот Видишь, фотки прям, ну реально настоящие, черно-белые только Прикольно, да? Вот, вот, вот, вот оно, по кругу камни, короче, стоят. О которых говорят, да? Ну, прикольно, и человечек какой-то. Окей, так, расположение фотографии. Сверху Carn Loose Below. Внизу карни, ни, Сверху басквен, Слепой скрипач какой то а это страницы, короче. Название страниц, да? Каменная пирамида. Рук Тригосил. Внизу могила Джули Бердис. Расположение фотографий. Понятно, короче. Так, это мы смотрели вот эту вот штуку, да? Угу. Понятно. эй эй эй эй -э -э. Так. Это мы видели. Давай-ка вот здесь почитаем. Оно идет за мной. Я слышу, как часовой выходит из земли. Он знает, где я. Он знает, что я пытался сбежать. Но я попал в ловушку. Времени все меньше и меньше. Почему я не прислушался к голосам? Может быть, они предупреждали или наставляли меня? Может быть, то были духи прошлого? Кажется, я начинаю понимать этот древний монумент. Но пока я все еще безлуждаю в темноте своего незнания, Если бы мы только знали, что вырвется на свободу, когда мы потревожим Курган. Когда я... я... потревожу Курган. Он так долго ждал, ждал, чтобы пробудиться вновь. Его охотник приближается, мое время стекло. Так, погоди, там две бумаги. Ладно, читаем только одну. Так, кипик, Кипика, Кипика, Забрали, потом посмотрим. Так, это что у нас? А, водительское удостоверение. Морс, Конрад. Понятно, это, короче, водительское удостоверение вот этого археолога. Что-то я так предполагаю, что это... Что ему, походу, уже оно... И не нужно. Англия. Понятно. Так, хорошо. Окей, кипик кипика мы взяли. Давай посмотрим. Так, а камеры. Угу, хорошо. Вернуться к камерам. Вернуться к камерам. Пока на камерах вроде как спокойно, тихо, да? Окей, план исследования. Ага, вот и карта. У нас теперь есть карта. Окей. Мы находимся где-то, где-то, погоди Мы находимся а -а -а -а, Стой мы Вошли вот так вот. вот здесь вот, короче, забор, да Мы перелезли через забор А тут смотри И нам не пройти там было Как-то странно Здесь где мотоцикл стоит, да ну, Давай сейчас вот сюда вот еще сходим вот, мы находимся вот здесь. Потом можно будет пройти вот здесь, смотри, здесь вот, э, совмещается. Можно как-то вот здесь пройти и вот здесь пройти. Но мы еще вокруг, короче, мотеля, вокруг заправки еще вот здесь не ходили. Не смотрели. Короче, сейчас вот сюда сходим, посмотрим. Потом вернемся здесь, посмотрим. Вот. А дальше уже будет видно. Так, ладно. Четыре а -а камеры помогут мне наблюдать за всей территорией раскопок. Из-за этих протестующих приходится быть осторожным. Мои сыны наполнены яркими образами. Но когда я просыпаюсь, они успокаивают меня, ускользают от меня. А -а голоса я сделал так, как они велели. Никто не знает, что я натворил и что выпустил на свободу. О чем я только думал? Теперь я знаю, что бродит среди нас. Мне не мне предстоит еще многое объяснить. Я остановился... В третьем номере отеля. На станции техобслуживания. Надо запомнить код. 843. От двери моего номера. О! Мы теперь можем в третий номер, короче, попасть. 843. Окей. Запомним. Ну, в принципе, это в КПК у нас записано. Можно... Так, ладно. Это мы смотрели уже. Что у нас здесь на тачке, на машине? Угу, Приемничек. частота 153 похоже сегодня но ну, я же говорю я же говорю это здесь на холме честно говоря я немного напугана но Уинси наверняка прогонит прочь незваных гостей к сожалению я не могу никому позвонить из студии но я надеюсь вы можете дозвониться мне в прямой эфир на радио бухил по телефону 5852131. Точное время... Ой, на моих часах все еще 15 минут восьмого. Но этого не может быть. Наверное, мои часы остановились. Может быть, кто-нибудь позвонит мне в студию и сообщит точное время. Напоминаю наш номер. 5-8-5-2-1-3-1. Я приготовила для вас несколько музыкальных композиций. Наслаждайтесь ими и... Этой волшебной ночью. Окей, okay, понятно, короче. У нее часы остановились, как и везде, в принципе, да? Так, ладно. Пускай выключу, короче, пока, да, чтобы она не мешала. Это бывает, как-то мешает это радио, если там читать что-то там или еще что-то. Так, давай сюда посмотрим. Угу. Машина дымится, нужно ведро с водой. Хорошо. Так, а здесь, как и в начале, нас не пускает какая-то таинственная сила, окей. Выпустить нас никто не хочет. Ладно, пошли сюда. А, это я шуршу. Я думал, кто, кто там шуршит-то все. Блин, вообще ни черта не видно, да? Просто темень. Где фонарик о, вот а вот вот и фонарик сам включился так окей смотри какая-то деревушка сараюшка ладно что у нас здесь кусты там выход и здесь кусты ладно допустим Раз. опа ты слышишь о а чем музы... а, а, а чё... а музы... а музыка о чем музыка заиграла-то кто-то сейчас будет. Не стоит бояться. Так. Туда можно заглянуть. Давай-ка пока вот здесь посмотрим. Потом туда пойдем. Так, какая-то длинная дорога получается, да? Так, ладно. Оп. А вот и дверь. Оп. Окошко. Ага, заперто. То все шуршит-то. Я думал, это я изначально, знаешь это. Хожу шуршок. Кто-то, блин, вокруг меня все. Сейчас как из кустов выпрыгнет, как меня тут что-нибудь со мной сделает. Вообще жизнь просто. Закрыто. Ладно, закрыто, наверх тоже не посмотреть, да? Допустим, идем дальше. Так, стоп. О, сори, друзья. Сори, друзья. Надеюсь, вы там не оглохли. Так, я что-то зачихал из-за того, короче, заблудился. Окей, okay, ладно. Так. Ящик. Зачем мне ящик? Зачем мне ящик? Зачем? А, я его могу вот так таскать, да? Угу. я могу его вот так таскать. А, вон оно ч И? А, вон оно ч. Понятно. Так, ладно. Прекратите раско. Раско прекратить нужно. Блин, вообще кто-то да, так шуршит, вообще непонятно. Охренеть! Хорош, хорош там, знаешь, как совковой лопатой по этому, по асфальту. Так, Раскоп прекратить. Это что? Прекратить раскопки. Интересно, здесь нас убить могут или нет? Это, в принципе, как бы квест. Я думаю, убить-то не могут, наверное. Ну хотя фиг снайп. Да хорош. Ой, сейчас крыша упадет. Так, ладно. А, здесь тоже не черта, да? Здесь что у нас. Желуди лежат. Хорошо. Оу! Я провалился. Погодите свет. О, хорошо. Я провалился, но могу, смотри, по лестнице подняться обратно. Здесь. А, я вниз провалился. Вот замок, короче. Дверь, на которой был. Ну, дверь, которая закрыта это с другой там стороны. Окей. Так, это что у нас? Что тут надо с этим сделать? Поджечь? Нет. Короче, какой-то баллон. Непонятно. Так, что здесь? Оп, шланг. Ага, шланг баллона, значит, надо, да, резиновая труб... а, трубка. Ну это шланг. Перевод, конечно, от Бога. Вот. М -м так, что еще есть? Давайте сейчас посмотрим, потом прикрутим шланг, короче. Так. А это, а это вторые ворота, да, которые тоже закрыты были. Тут не сдвинуть тут этот. Балка очень такая тяжелая получается. Так, что там? Это оттуда я, короче, провалился, да? Угу uh -huh. Ясно, понятно, так нам не забрать Блин, эти звуки, это музыка, вообще жесть Охренеть, ты слышишь, да? Я не знаю, как вам слышно, нет, но у меня в наушниках просто прям вот такая вот атмосфера Просто вот такая вот атмосфера Так, что это? Это что? Газовая горелка Ага Нужно, короче, э -э, из баллона сделать газовую горелку, я так понял, да? Наверное, замок отфигачить. Чтобы мы могли выйти. Так. Окей. Окей, да? Все, короче, здесь больше, походу, ничего нет. Давай, давай мы это... Газовая горелка, короче, так. Вот так. Вот так. Ну да, я же говорю, замок отфигачить надо. Так, и здесь вот надо... Пошел газ. А, поджечь, наверное, да? Ну... Прикольно. Опа, все исчезло. А у меня осталось, да? Значит, пригодится. Окей, теперь я могу выйти. Да, смотри, теперь на улицу я могу выйти. Но выходить пока нет. Давай, давай залезем. Мы еще наверху там не все посмотрели. Давай по лестнице сейчас залезем. Так, а здесь посмотреть по сторонам никак, да? А, ну окей. Так, ладно. А -а -а -а. Здесь, здесь вот, смотри, бинокль какой-то, столик. Давай на столе сейчас посмотрим сначала. Окей. Лампа. Это что у нас такое? Фотоаппарат. А что ничего не делается, что ли? А, о, включил. Включил. Так, фотки, да, какие-то? Листать, наверное, вот здесь, да? Домик какой-то. Страны. А -а, мост. Это что-то непонятное, наверное, бухи кто-то снимали. Поезда, поезда уезжают, поезда уехали. Дорога, поля, листочки, еще дорога, деревья, деревья, корова. Блин, звук такой, как будто за спиной кто-то шарится. О, а вот и камни, вот и камни. Я думал, они больше. О, чувак. Что-то рукой там показывает. Смотри, камешек. Или что это? Кура! Кура! Кто-то любит, короче, животных. Короб, кур. Либо это там фоткал свою еду. Так. Небо. голубое. А вот, смотри. Да, светилище. Это что у нас... Борщевик. Это осень. Это ягодки. Окей, древья. Вот ну, <с> У кого-то дед тоже в жопе играет, да? Ладно, хорошо, они тут развлекались я смотрю. У -у -у, не смотри на меня так. Так. Ч? А, все, по новой. Ладно. А есть эти? Не знаю, там видосы. А, нет. Ничего нет. Так, ладно, с этим... А уйдите. С этим мы разобрались. Так, остановите раскопки и спасите Беррохилл. Недавно археологическое сообщество выдало разрешение на уничтожение одного из древнейших монументов Англии. Конраду Морзу было позволено раскопать древний курган камней и разрыть древнее захоронение в Беррохилл во имя его археологической славы. Не верьте голословным утверждением о том, что все находки будут тщательно сохранены. А место раскопок будет возвращено в первоначальное состояние. Конрад Морс обманщик из себя, любивый охотник за сокровищами. Никогда еще этих земель не касалась Кирка, и древние монументы должны остаться неприкосновенными. Их э, нельзя раскапывать и рассматривать под микроскопом. Раскопки уже начались, и нам нужна ваша помощь, чтобы спасти эти земли от сосквернения. Археологов надо остановить. Присоединяйтесь к маршу протестов в поставьте вашу подпись под письмом. Так, курган камней. А! Смотри, здесь небольшое пояснение, короче, этих. Э, курган камней. Пешеходные тропы. Да, вот здесь вот, короче, можем так, вот так. Сервисная станция Мотель-Кафе, окей. станции Вучвуд. Пешеходные тропы Удленда Короче, я ничего не понял. Окей. Э, прекратите, прекратите. Это нам ничего не сделать. Че там за дворник-то все, лопата их скребет, я не понимаю. Дошираки, шираки, смотри. Так, а здесь что? Термос. Термос. Угу. А, и все, да? Ну давай вот здесь посмотрим. Так, бинокль. Ой, я могу еще и бинокль посмотреть. О, смотри, камни. Охренеть А че музяка такая заиграла-то Смотри, луна какая Плевая Ладно, допустим Ой Ладно, пока я тут ничего ничего ничего не насмотрел Окей, ладно выйти все а, это еще? да Тревор Спенсер, 12 сентября уважаемый археолог чушь, я сегодня прочитал этот, что какой-то археолог Конрад Морс собрался ввести раскопки древнего захоронения в Барухил. и как он только получил это решение, неважно я всем расскажу об этом мы должны что-то предпринять, этих варваров надо остановить, короче я так понял вот, вот этот вот домик это домик, короче, этих протестующих фанатиков вот этих. 14 сентября добрался до Боро Хилл. Найти это местечко оказалось сложно, но это не проблема. Оно просто не обозначено на наших картах. Но разве это извиняет варваров, разрушающих древние памятники во имя науки? В Следующий раз мы поищем стоянку для нашего лагеря. Оттуда, кстати, открывается прекрасный вид. 16, 16 сентября Нарисовал макет листовки на занятиях по рекламе. Старая карга Буркет ничего не заметила. Фак останется в колледже сегодня и завтра, чтобы сделать как можно больше копий. Вот и стипендия. На что-то пригодилась. Больше листовок. 18 сентября. Мы вернулись в Бару -Хилл и разбили лагерь в конюшне на полпути к Вучвуду. Барри должен завтра подогнать свой фургон с листовками. Надо будет сложить их двое. Сара и Майк раздают их в колледже и в торговом центре Сент-Оуфу, чтобы подогреть интерес к случившемуся. 19 сентября. Дождь льет как из ведра, но я не спускаю глаз с этих мандалов-археологов. Шатаются по каменному кругу, как мокрые курицы. Наверное, это сама природа защищает курган. 13.20. Когда ливень стихает кругу, подходит сам Конрад Морс. Он все время что-то бормочет себе под нос и э, царапает в своем блокноте. Конрад Морс бармочит бар под нос Пишет, э, пишет э, крыса канцелярская Наверное прикидывает какую часть памятника обрушит на этот раз Я попытался сделать несколько фотографий, но из-за погоды ни, ничего не получилось 14.20 заметил, заметил ассистента Конрада, уходящего под, э, по западной дороге Наверное шел смотреть на, пол, на водный родник Я не стал за ним следить и вернулся в конюшню меня беспокоит Пол в лагере. Он как-то нехорошо скрипит под ногами и пригибается. Надо смотреть под ноги. Но ну, я уж понял это. Я уж провалился. С, с, наступлением, тем... а, с наступлением темноты сделал вылазку к э, рядам камней и наткнулся прямо на Конрада. Я бросился на него с выкриками, а, но он только отмахнулся от меня и побежал вниз. <с parade> Кругу камней размахивая руками. Он что-то кричал, но я не смог разработать разобрать что по-моему он был пьян я точно слышал запах виски слышал запах виски запах виски можно слышать прикольно а... 20 сентября нашел лопату вот на прямо в курган и закинул ее далеко в кусты ха пускай теперь поищут куда она пропала заезжал Барри, обещал приехать позже и сменить меня на ночь Снова льет дождь, крупные капли и барываник по крыше. Надеюсь, он скоро кончится. Местное зверье, он, местное зверье, правда, не пугает. Местное зверье, он правда не пугает, да? Ага. Только что в окно запрыгнула какая-то бешеная белка и оставила на пороге желудь. А мы видели, да, желудь, кстати. 11 15 сходил, позавтракал с баре в кафе на станции техобслуживания. Он привез с собой еще несколько пачек листов. Сара присоединится к нам позже. Она сейчас в городе. Покупает ватман э, для плакатов. Обещала пригласить в телевидение на завтрашний марш. протеста вокруг круга камней. Страсти накаляются. 12.40. Шпионил за Конрадом. Этот псих ползал вокруг кургана на коленях, как бешеный барсук. По-моему, у него и все в порядке с головой. Конюшню зачастила моя подружка Белка. Оставляет на пороге все больше и больше желудей. Может быть... Она считает, что я им питаюсь. Забавная зверюшка. 15.00. Не успела Сара приехать, как уже подцепила в себе, в себе дружка на автозаправке. Говорит, и вызвал Питер. И он из этих археологов, ассистент Конрада. Любезничал с ней, пока она не проговорилась, что едет к нам. Кажется, бедняжка влюбилась. 19.20. Каракались на холм в кругу. С наступлением темноты в лесах становится страшно, чувствуем себя героями ужастиков. В сапушке нам хорошо был виден Конрад. Он ходил от камня к камню и, кажется, спорил сам с собой. Мы посмотрели на это во психо и пошли обратно. Странный он. 21 вот сентября два часа нас разбудил какой-то странный ракочущий звук. Потом пол конюшни внезапно зашатался. Сара ужасно испугалась. За окном ничего не было видно потом все стихло. Мы сидели в грубовой тишине, прислушиваясь к звукам снаружи. Через несколько минут в дверь стал кто-то ломиться. Но когда мы спустились вниз по лестнице, там уже никого не было. Марк уверен, что над нами пошутил кто-то из колледжа, но мне так не кажется. 12:20. После всего того, что случилось прошлой ночью, мне так и не удалось выспаться. По-моему, никто из нас так и не смакнул глаз. С утра мы рисовали плакаты к маршу протеста. Сара гуляет по лесу, потому что ее тошнит от запаха краски. Наверное, самое время позвать ее на обед. Так, два часа, когда, ну, короче, два часа дня, когда краска высохнет, мы отправимся прямо к станции кассажи. Барри уже ждет нас там в своем фургоне. Надеюсь, туда же подтянутся репортеры и группа поддержки. Мы ведь раздали такую кучу листовок. «Я складывал их, пока у меня не заболели пальцы. Барри считает, что мы должны нарисовать знак протеста на камнях в круге. Надо заставить их услышать наш голос. Нельзя позволить археологам разрушить древнюю святыню. «Все готово. Сегодня ночью мы грудью встанем на защиту кургана. Я ничего не говорил остальным, но у меня какое-то нехорошее предчувствие. Я не могу ясно выразить, что меня беспокоит. Не отмахнуться от этого тоже не могу». Что может случиться в конце концов? Наверное, я слишком долго смотрел на камни. Кстати, однажды с наступлением сумерк мне показалось, что центральный камень двигается. Вот бред, правда. Короче, я так понимаю, короче, кто шара шарахается в этом кургане, кто там что-то с камнями, с этим, да, там прикасается, наверное, к этим камням или что-то еще делает. А... С ума сходит, я так понял, да? Так. что стрелка в обратную сторону идет, нет? Или я дебил? Так, ладно. Компас. Тоже, похоже, не работает, сломанный. Так, ладно. Оп, погоди. Блин, вообще все трещит, я. А, что корзинка-то? В смысле? Все трещит, да, так вообще жестко. Так, ну в принципе здесь, э, здесь мы закончили, здесь больше ни черта нет. Теперь я думаю, стоит, короче, отправиться на, так, вниз же надо, да, спуститься. Да давай уже, мне музыка это напрягает. О, -о, -о, -о, О, надо валить, короче, отсюда побыстрее, где выход? Вот, а то я засал немножко. Так, теперь я думаю, надо, короче, отправляться в этот К мотелю. Мы там еще ничего не смотрели. Ну, не все это посмотрели. У нас еще есть код для... Вот здесь что-то. Там показано, блин, место, да? Местность много. А здесь не пройти ни капли. Странно. Может посветить, может света нет? Нет. Ничего не работает. Ладно. Обратно в эту. В мотель. Так. Страшная телефонная будка, окей. Так, ладно. Вот мы пришли. Кстати, а -а -а, давай зайдем посмотрим, зарядился ли у нас телефон. Да блин. Во! Э -э, какая там 75, да? 775. Ого. Ты сделал-то? 7-7. Так. Вот так, давай посмотрим, зарядился ли у нас телефон. Не, походу еще ни черта не зарядился. Ладно. Пускай заряжается. Дальше. Так, ладно. Ну, я думаю, наверное, я на этом закончу, дорогие друзья. Вот. Мы посмотрели, узнали про фанатиков, да, узнали, посмотрели их лагерь. Что еще мы там узнали? Так, мы узнали, что Морс сошел с ума, что ли, да. Из этого кургана, короче, из этих камней. Ну, короче, какая-то. Они вот начали раскопки и. Началась какая-то дичь, происходить. Камни что-то двигаться начали, короче. Вот. Ну, пока. Вот так. Пока точ... точных догадок мы пока еще. Разгадок тайны мы еще пока не знаем. У нас еще куча всего набрано, короче, корзинка, вот это, вот это, вот это. И непонятно, что и вообще для чего это надо. Вот. У кого есть подсказки, у кого есть догадки, короче, пишите в комментариях, дорогие друзья. И с вами был Варерий. Всем, кому понравилось... <существует> <существует> Варерий. <существует> вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. И все побольше Багагашенек. Всем пока.